Канал «Футбол есть тут» подготовил для вас новый выпуск с обзором интересных футбольных интервью. Ссылка на плейлист со всеми видео в конце ролика. Лингвистического вам просмотра! Я. Каждый день наша редакторская группа готовит для вас тематические мини-обзоры и все видео собирают в удобные плейлисты. Если вы любите интервью с людьми из мира футбола и не хотите пропустить качественные и интересные ролики, то не тратьте свои силы и нервы, а просто открывайте плейлист с подборкой на канале Футбол Тут. Будем благодарны вам за лайк и подписку. И не забывайте при нажатии колокольчика выбирать пункт, уведомления иначе youtube вам не пришлет никаких сообщений о новых видео до новых встреч и любите футбол пока он есть